Вот вроде знаешь, мы очень много кейсов на скинбоксе открыли, но по факту мы не делали проверку апгрейдов. И сейчас Алды, если Алды на месте, вспомнят, как мы делали проверку апгрейдов на кейс батле, когда мы улучшали до Драгонлора, до Гунгнира, и это все сейчас вылезет на экранах. И сегодня я хочу также проверить апгрейды на скинбоксе, как мы это с кейс кейс-батлом делали. Алды, с вас по лайку, с меня по контенту. По контенту, который записан благодаря админам, поэтому ссылка на сайт в прикрепе, там же Промик на, скорее всего, 35% Абкдепа будет. Приятного просмотра! Этот человек, погнали! Перенеслись мы на скинбокс 32 тысячи рублей на балансе И мы идем все-таки по методике Как мы делали с КБшкой, поэтому Открываем 5 кейсов, после этого Залетаем на апгрейды, сливаем Абсолютно все скины, но опять же В зависимости от того, что дропнется Кстати, неплохо Вообще не... 17к. Все это дело мы сейчас сливаем. Кстати, на Балике было в районе 35 тысяч рублей. Все вот это, короче, нам нужно слить. Давай выставим 500 тысяч рублей. Вот, какой-нибудь DL. А единственное неудобно, что постоянно тебе придется один и тот же скин выбирать, потому что а, скин, короче, если ты проигрываешь, да, он выбивается. Смотри, вот мы опять же выбр выбрали DL. а дальше мы ничего сделаем. А, хотя подожди, можем? Можем? Мне почему-то казалось, что постоянно в поиск придется вводить DL. А, ну вот, он опять почему-то слетел. Блин, ну иксы выставляются сами, хотя я этого не хочу. Ладно, на все это дело мы сейчас сливаем. И после этого, я вот знаешь, даже не на 100, а на миллион процентов уверен, что после этого абсолютно любой апгрейд у нас зайдет. Вы посмотрите. На 30, ну на 30 на 20 уже это ладно, это страшно. Мы будем пробовать на 50, и на балансе будет... Ну, сделаем апгрейд на 50 тысяч рублей. Именно уже балансом. Единственное, нужно сначала все слить. Возможно, это очень глупо, но опять же... Да нифига это не глупо, мы сейчас бустим себе шансы Я не знаю, что на Аке с шансами Да, как бы балик выдали вся история Но хочется все-таки сделать их уже стопроцентными А стопроцентными они делаются именно вот такими манипуляциями Которые мы сейчас производим с апгрейдами Это... даже давай... это 100%. один, а, Это один 1% апгрейд Да, он сейчас зайдет а, окей, я думал он зайдет Я сейчас просто показываю, что мы будем делать сейчас Смотри, выставляем цену 50 тысяч рублей Ну, допустим, да, например, Посейдон Вот, и выбираем 23к и, конечно, да, вот, кто помнит КБшку, это, конечно же, Позарлаку, даже без нее и на ней, да и без нее, в принципе, зайдет. Короче, поехали, поза счастье, счастья, здоровья, давай. Посейдончик на 50%, ну, вот о чем я и говорил, то есть, когда ты слил абсолютно весь инвент, ну вот, шансы бустанулись, это, это вполне реально. А вопрос в том, что делать сейчас, то есть, я хочу дойти до, тут есть такой замечательный ножик, вот он, керрич. За 105 тысяч рублей Было 35к В теории можно попробовать, но большой вопрос получится ли Опять же, будем пробовать смотреть А знаешь, что сейчас нужно сделать? Я продал, продал, продал Я слил Посейдон за 50 тысяч а, И сейчас мы будем делать Следующие мани манипуляции я Предлагаю делать это исключительно с балансом Благо есть тут такая возможность Так, надо выйти с поза орла И, в принципе, для этого, я думаю кейс открывать не нужно Смотри, 14 тысяч Мы сейчас... Из этого опять же делаем пол мульта. Крафт, а крафт. Прошу прощения, апгрейд был. Мы из 12 тысяч, да, хотелось 14. Короче, делаем полмиллиона рублей. После этого можно, в принципе, попробовать заапгрейдить ну, 1020, да, на процентах 20-30. Каких 20 тысяч стоит? Не, фигня, 25 кусков делаем. Смотри, на балике 37к, делаем 25 тысяч, и то этого, нет, это нормально, это нормально, и делаем мы это, блин, да не, маловато, давай все-таки 30ку, 12 -ку мы слили, по идее все-таки я еще ютубера, вроде как баланс выдали. Мы делаем 45%, поехали, но должно зайти, баланс еще останется в случае чего, но хотелось бы, чтобы апгрейд, он зашел, прекрасно. Итого у нас, стой, у нас 24к и нож за 30. 54 тысячи на балике. Плюс 4 тысячи, ну, такое себе, ну ладно. Все-таки давай сейчас попробуем сделать так. А, по факту, вот, можно уже сделать x2, но вопрос, просто сделается ли апгрейд. Поэтому мы делаем следующим образом. Давай-ка мы с тобой накрафтим ножей. Дофига, прям овер дофига. И попробуем, допустим, с шансом, ну, не в 60, не в 29, 28, тоже. 20%. 20% это сколько получается? Блин, ну это, это не знаю, не x10 или это x10? 20%... Ну нет, это не x10. А, и на 20 не заходит. Ну да, потому что был апгрейд, Бля, вот сейчас очково. сейчас очково. Так, ладно, мы опять выбираем. Почему я не могу? Вот, x10. Вот, такую сто... вот, 10% Вообще прекрасно Единственное, я не вижу, что у нас меняется баланс Так, окей Он не зашел А если мы сделаем ставку побольше? Можно? Я же могу это сделать, это же вроде как мой баланс, а не баланс Какого-то другого человека Х10 Х10 это 80к а, Смотри, мы делаем вот так Даже маловато Мы делаем вот так, вот так Вот, двадцаточка и эту двадцаточку мы делаем полмиллиончика. Пол лямчика, хоп, 3%. Заходит, радуемся, не заходит, плачем. Драгонлор за 520 тысяч рублей. Гейп там, наверное, сидит в шоке такой. Круто, круто, ребят, крутой контент, но нет. Но, честно, признаться, это было... Очевидно, что крафта никакого не будет, да и никто особо надежды на это не полагал Что мы делаем сейчас? 31 это жестко, ладно, давай все-таки попробуем пятнашку, сделать две пятнашки Даже не пятнашки, из пятнашки сделать 22 Вот это да, по 66% Шанс высокий и такое крафт он должен Тот именно должен зайти здесь, это важное такое слово обязан даже. А, что мы делаем дальше? Мы выбираем, естественно, весь наш банк, который остался на балансе и все это делаем в скин за 24 тысячи, а именно... А именно он зашел, и мне вот на секундочку показалось, что где-то вот здесь, короче, все, good game. Ну ладно, неплохо. У нас есть два скина, и что-то хреново изменя инвестор. Давай-ка мы F5 нажмем. Плохой изменяет инвестор, потому что мы в минусах. Что мы из этого делаем? Из этого мы делаем 1.5. 1.5 мало, X2. X2 уже поинтереснее, и в целом, да, поехали. Просто зайдет, не зайдет. Напомню, да, было в районе 35 тысяч. Вот... Нет, тут я в позу сяду. Лос, блин. Давай-ка попробуем сейчас даже сделать не x2, а допустим 60 тысяч. Подслили, поэтому должен дать вулканчик 40%. Поза орла, счастья, здоровья, удачи, успехов. Ну, ладно, если бы он не зашел, было бы максимально вообще обидно Потому что, откровенно, тактика галактика, которая нифига не работает А вот сейчас страшно, зашо, зашло 60 тысяч, наверное, все-таки стоит его продать Так, что, в принципе, успешно и сделали, 60 тысяч на балансе Но, блин, надо с позорла уйти, она же, она же не зарядится, да, как мы делали раньше Раньше, когда я был молодой м -м Слушай, что предлагаю? предлагаю баланс располовинить и сделать из этого 60 тысяч рублей а опять же зачем не давай-ка мы пойдем немножко на другую цифру потому что 60 было пойдем на 70 кусков ну вот такой талон фейт например то будет два апгрейда вопрос зайдут ли они 70 тысяч руб кайф и что по итогу? По итогу... Не, по итогу м -м, это все будет интересно. Смотри. Сейчас 70 тысяч рублей скины. Мы можем превратить в что? Изначально я хотел из этого попробовать, по крайней мере, сделать вот такой вот ножик. Надо его найти. Где-то фейт керрич должен здесь... А, вот он. Фейт керрич. 66%. Садимся в позу орла и делаем. Делаем вещь. Плюс 30к. Можно, в принципе, допустить баликом, но я не... А, да, смотри. Можно выбрать нож. И, наверное, не баликом, к сожалению, неудобно, что нельзя баликом забыть. Но ну, погнали, позорвало, сейчас здоровья, удачи. Хотели дойти 70 тысяч на 105. Не, ну, понятно, да, что деньги не человековские, я об этом вам всем говорю. Но, тем не менее, блин, этот контент мы делали реально миллион лет назад, когда он набирал сотни тысяч просмотров. И сейчас мы повторили то же самое. Я надеюсь, что от алдов все-таки по лайку-то поставим, 105к сделано. И, честно скажу, админ это возможность... Так, и надо слизь с этой истории. Админы дают возможность записать такой контент, но хочется все-таки сделать это... С фейка. Поэтому, если вам это надо, лайки, лайки и просмотры, конечно же, от вас не нужны. Ну, хотя, опять же, скинбокс его смотрят. Поэтому, давай сделаем так. Наберем, ну, примерно сколько? Полторы тысячи лайков. Я захожу на фейк, и мы повторяем историю, которую мы делали реально года 3-4 назад с кбшкой. Вру. Ну, два года назад точно это было. И вы все это видите и, надеюсь, испытаете те же эмоции, что раньше. На этом всем спасибо. Это был я. Увидимся, пока.